Берем флакон очистителей кондиционера для кожи «Доктор Вакс». Встряхиваем и наносим на кожаные поверхности с помощью хлопковых салфеток. После протираем сухими салфетками, чтобы удалить загрязнение. Все чисто. И отполируем до матового блеска. У меня уже блестит. И у меня тоже. Отлично, только посмотрите, кожа блестит и никакой жирной пленки, все впиталось. А какая приятная на ощупь. Благодаря уникальной активной формуле состава, очиститель и кондиционер для кожи Доктор Вакс отлично справился с задачей. А технология Fade Stop надолго защитит кожу от растрескивания и от воздействия ультрафиолетовых лучей. Здорово, теперь кожаная обивка надолго останется новой. Прокатимся!